всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео я хотел поговорить о, о том что можно и как записать в домашних условиях то есть не идя на студию не обращаясь к профессионалам а сделать самостоятельно ну скажем так с наименьшими потерями качества в домашних условиях можно записать конечно же гитары в первую очередь то есть сейчас очень многие пишут гитары напрямую в звуковую карту а потом уже обрабатывают это какими-то виртуальными инструментами плагинами то есть их очень много этих плагинов от разных фирм и встроенный logic также есть там те же самые например am designer педалборд и так далее, то есть можно вообще не иметь, кроме гитары и кабеля и звуковой карты ничего из гитарного оборудования и в принципе получать разнообразные звучания под разные композиции. И так очень многие сейчас и работают, даже, даже несмотря на обилие каких-то примочек, многие записывают гитару прямо вот так вот в карту напрямую. Это не всегда работает, не во всех жанрах, но зачастую это бывает более, скажем так, желательно. Там, чем э, записывать например, с микрофона с усилителя почему потому что бывает что ты записываешь на заказ например кому-то гитару и нужно прислать чистый исходник то есть прям линейный звук с гитары который потом звукорежиссер который же будет обрабатывать и собирать композицию он например пропустит через какой-то свой усилитель который ему э, по его вкусу нравится его звук либо например он Сделать какую-то свою обработку там с помощью виртуальных плагинов и так далее. То есть э, бывает такое, потому что если ты запишешь что-то со своими там э, педалями и прочим, со своим усилителем, то уже никто не сможет это с этим ничего сделать, кроме как обработать там чистой эквализацией, компрессии и так далее. Э, то есть у всех тут разные, разные предпочтения, но это можно записать. То есть вот, с самыми как бы наименьшими потерями качества это можно записать, и многие так работают. Второе, это конечно же вокал. Тут чуть сложнее, потому что тут нужно э, успевать, скажу, и кнопки нажимать, и э, подходить к микрофону. Но это все можно тоже грамотно организовать. Но тут больше требований уже к помещению. Потому что помещение, оно, э, если у вас очень шумно в комнате, если у вас, э, э, например, не самый лучший микрофон, или он как-то ловит э, слишком много, то запись, конечно, записи будет, конечно, не очень. Но, как минимум, можно записать демо. То есть можно записать демо, кому-то отправить. Например, если вы по интернету с кем-то работаете над написанием композиции, можно в таких домашних условиях, тоже имея только микрофон, причем либо не обязательно какой-то конденсаторный, там студийный можно и обычно динамический иметь микрофон, кабель, звуковая карта, и тоже, в принципе, можно... Записаться э, в домашних условиях, записать какую-то демку или какой-то там набросок, э, как минимум вот вокал тоже. А, Третье, конечно же, клавишные инструменты. Клавишные инструменты проще всего писать, потому что неважно, где вы их пишете, хоть там в поле в открытом, хоть в дома, хоть на студии, они, как правило, пишутся в линию. То есть, либо в звуковую карту, либо в микшер, либо в какой-то еще интерфейс И звук пишется непосредственно на там, жесткий диск проект Поэтому неважно, где записываются клавиши Клавиши также могут записываться по MIDI Что, опять же, предполагает, скорее, наличие рядом компьютера, чем какой-то дорогой э, записывающей техники, каких-то микрофонов э, То есть, все записывается, как правило, напрямую в компьютер если мы берем клавиши, то есть либо записывается аудио с клавиш, либо записывается меди-информация, а потом она пропускается либо через какие-то там софтвер-инструменты, плагины, либо она пропускается обратно через уже сами клавиши и в выровненном, скажем так, виде, и уже записывается аудио получившееся. То есть это такой, наверное, третий пункт. Ну, бас-гитара, соответственно, тоже четвертый вариант. Бас-гитара — это... Тоже инструмент, который пишется, как правило, в линию очень часто, то есть 90% случаев в линию. И потом либо про пропускается через какой-то усилитель уже постфактум, либо обрабатывается тоже с помощью виртуальных э, усилителей, виртуальных плагинов, э -э, бас-гитара тоже ничего сложного нет. То есть, нужно просто кабель хороший, звуковая карта э, с хази входом э, то есть больши с большим сопротивлением, и соответственно. Хороший инструмент, и все. То есть, в принципе, бас-гитары записать очень легко. А, ну, то же самое касается акустических гитар с пьезодатчиком. Хотя я сам лично не рекомендую записывать гитару только с пьезодатчика, потому что она звучит не очень естественно. Лучше записывать и пьезу, и с микрофона одновременно записывать а, само акустическое звучание гитары. Тогда. А, звучание акустической гитары будет на максимально полным и звукорежиссер, который будет потом обрабатывать эту гитару, у него будет больше возможностей добиться нужного звучания. А, то есть вот такие основные инструменты, элементы, которым нужно минимуму оборудования. То есть вообще ничего стороннего не нужно особо, кроме звукового интерфейса, там какого-то обычного кабеля и самого инструмента а, или микрофона. А, в принципе больше ничего не нужно, а, поэтому вот эти элементы можно записать в домашних условиях. Нужно, конечно же, некий опыт по а, грамотному отстрой... грамотной отстройке уровней, а, там, подбору каких-то, может быть, реальных этих плагинов в реальном времени, чтобы слышать себя уже с обработкой, а не играть в сухую, что тоже очень важно. Об этом я говорил в других своих видео по поводу того, как слышать себя через Logic с обработками. А, и также если вам интересно как что можно и как записать а, в домашних условиях я советую посмотреть сериал живая запись от а до я там уже доступно несколько серий где полностью показана запись а, всех партий от а, барабанов до вокала и до обработки всех этих партий от и до то есть полностью все показано с самого начала до самого финального мастеринга а, соответственно все что там записано кроме барабанов то есть это то, о чем я сегодня в сегодняшнем видео не говорил, все записано в домашних условиях. Потому что барабаны, конечно, записать в домашних условиях очень сложно, только если где-то за городом, там, на даче, опять же, имея уже, конечно же, большое количество микрофонов, более серьезный аудиоинтерфейс, большее количество проводов, больше заморочек с настройками, то есть там это уже не тянет на какую-то такую быструю домашнюю запись, то есть это уже такая скорее полудомашняя, полупрофессиональная запись именно вот барабанов поканально, поэтому барабаны здесь сегодня я не упоминал и собственно вот в курсе живая записи от я тоже барабан мы пишем на студии, а все остальное пишем вот у меня здесь в домашних условиях. И это все показано в мельчайших деталях, что и как. То есть мы записывали электрогитары, вокалы, бэк-вокалы, бас-гитару. Я клавиши записывал, все записывал вот здесь, в домашних условиях. Поэтому, если вам это интересно, эта тема, то обязательно посмотрите этот курс. но ну, а в этом видео мы закончили. Увидимся с вами в следующих уроках. С вами был Дмитрий Урсул. Всем успехов!